Добрый день, уважаемые садоводы! С вами я, сад Хризантем. сегодня я покажу способ укоренения черенков Хризантемы в воде. Это я не я придумала, это я посмотрела на просторах интернета. Вот хочу посмотреть, попробовать и показать вам. Нам понадобятся черенки. Я их максимально убрала всю листву. Черенки у меня не весенние, можно сказать зимние. На дворе конец декабря. Просто мне хотелось попробовать вот этот способ. Я их все выравниваю, чтобы они были одинаковы. Это важное условие. Подложка. Делаем круг. Это будет вставляться в стаканчик. Для чего? Чтобы черенки не падали и не касались друг друга. Обрезаем меньше, чем мы обвели. на миллиметра, два, три. Чтобы подложка ушла в стаканчик. Где-то вот так, чтобы она стояла. Можно даже еще чуть-чуть. На подложке. Равномерно делаем дырочки. У меня 5 черенков. Одна дырочка посередине. чуть-чуть даже побольше так вот чуть-чуть расширить ее. и 4 череночка по сторонам этот способ только для того чтобы черенки дали корни первичные корни ага, не проходит а потом их все равно пересаживать в землю. Но ну, опять-таки экономия места, экономия времени, наверное. У кого-то черенки в воде хорошо укореняются, у кого-то черенки плохо укореняются. Я не могу, например, в воде укоренять. Они мне не получаются. Я работаю только с торфом. Торфосмесик вернее. Туда перлит, песок и торф. Получится. Но показываю этот способ для тех, кто любит укоренять растения в воде. Вот они примерно, они должны у нас все быть на одном уровне по низу. Этот у меня провалился. Так вот. И потихонечку ставим стаканчик так чтобы корешки, вот корешки, стволик низ касался воды. Вот видите, они черенки между собой как бы отдельно все стоят и не сильно соприкасаются. И во внутри получается тоже никто не падает, не валится никуда, все вот аккуратненько водички стоят. За три недели должны пойти первые корешочки. Две-три недели, смотря какой сорт, смотря какие условия. Если это на досветку в тепло, то это быстрее будет. Если это на подоконник ранее, тринкование без досветки в прохладном месте, то, конечно, это будет дольше. Удачного всем укоренения! Попробуйте, кому хочется.